Приветствую вас от имени сообщества BeHappy24. Что такое биткоин? Биткоин часто называют золотом цифрового века. Простыми словами, это новая денежная система. В свое время люди обменивались ракушками, потом золотом, бумажными деньгами, и на сегодняшний день человечество пришло к цифровым деньгам и криптовалюте. Сегодня биткоин – самая дорогая валюта в мире. Она стоит более чем 18 тысяч раз дороже доллара США. Более 100 миллионов человек по всему миру уже используют биткоины в ежедневном быту. За них можно купить все, что угодно – чашку кофе, билеты на самолет и даже недвижимость. Стоимость биткоина постоянно повышается за счет растущего спроса и ограниченного количества что математически заложено в самом биткоине. Почему люди и компании выбирают биткоин и в чем его ценность? Давайте рассмотрим привычные способы перевода денег. К примеру, через систему Western Union или MoneyGram. Люди теряют от 5 до 30% от суммы перевода. В среднем это около 10%, и ежегодно подобные компании зарабатывают от 60 до 100 миллиардов долларов. В случае с биткоином при отправке даже 100 тысяч долларов с одной точки мира в другую, ваша комиссия составит всего лишь несколько долларов. Конечно же, в биткоине присутствует множество других преимуществ, о которых можно говорить часами. Вкратце это. Фактически мгновенные переводы. Полная анонимность. Невозможно подделать и напечатать эту валюту и многое другое. Да, насколько же интересен биткоин для инвестиций? В 2009 году его начальная стоимость была одна тысячная доллара США и выросла до 18 тысяч 37 долларов на декабрь 2017 года. Это рост более чем 18 миллионов 37 тысяч раз за 9 лет. Вам не послышалось. 18 миллионов 37 тысяч раз. 22 мая 2010 года произошла первая покупка онлайн за 10 тысяч монет на тот момент это составляло 25 долларов некий ласло приобрел пиццу на сегодня это самая дорогая пицца в истории. Ее стоимость равняется 180 миллионам 370 тысячам долларов США. С августа 2015 года по декабрь 2017 года стоимость биткоина выросла более чем в 27 раз. Кто инвестирует в биткоин? Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и компании с мировым именем такие как Google, PayPal, eBay и другие а также более миллиарда проинвестировано фондами, банками, известными инвесторами и многомиллионными компаниями в обменники, финансовые сервисы и другую инфраструктуру биткоина, что мы видим на этом всемирно известном источнике Coindesk. Возможно, вы спросите, а кто и где использует биткоин как платежное средство? Может, это просто непонятные цифры? Более 100 тысяч компаний США – и более 500 тысяч компаний по всему миру пользуются биткоин. Конечно же деньги стоит зарабатывать там, где их очень много. На сегодняшний день рынок биткоина стремительно движется к триллионному. Теперь мы можем перейти к тому, как лично вы можете начать зарабатывать на биткоине. Один из вариантов – купить дешевле и продать дороже. При этом не создается постоянный приток биткоина. То есть вы имеете стакан с водой, но не колодец с постоянным притоком воды. Умение правильно торговать биткоином, чтобы знать, когда купить, когда продать – это целое искусство, которому надо учиться не один год. А как же создать постоянный приток биткоинов? Ведь он так сильно растет в цене и по оценкам профессиональных аналитиков его стоимость в ближайшие три года вырастет до 100 тысяч долларов. Есть два способа. Сделать это самостоятельно или вместе с другими инвесторами. Предположим, вы выбрали первый способ и решили себе купить оборудование по добыче биткоина. Через что вам придется пройти? Выбрать правильное оборудование. Купить и доставить его. Установить в особое помещение. Найти специалиста, который эффективно настроит оборудование. Обслуживать и постоянно его обновлять. Другими словами, это отнимет много вашего времени, нервов и денег, и далеко не факт, что все получится наилучшим образом. А теперь рассмотрим второй способ, который на сегодня выбрали для себя более 150 тысяч инвесторов из 103 стран мира. Они объединились в клубе BitClub Network, который входит в топ-10 мировых компаний по добыче биткоина и решает за вас все вышеперечисленные задачи под ключ. Клуб работает с лучшими мировыми специалистами, которые сами производят и настраивают оборудование. Сейчас на экране вы видите одну из майнинговых ферм в Исландии, на которой уже побывали инвесторы со всего мира. За счет большого объема инвестиций компания гораздо дешевле покупает оборудование, электроэнергию и намного эффективнее добывает биткоин, что значительно увеличивает прибыль каждого участника клуба BitClub Network. Простыми словами, теперь вам достаточно определиться, какой объем пассивного дохода вы хотите получать и выбрать соответствующую долю участия в клубе BitClub Network. После этого вам ежедневно будет начисляться пассивный доход в биткоинах. Всю остальную работу за вас сделает компания. А теперь давайте выделим 5 основных причин, почему профессиональные инвесторы выбирают финансовый продукт премиум-класса от BitClub Network. Первое – это высокая доходность от 3 до 5 процентов в месяц в среднем около 50 процентов годовых и это без учета стремительного роста курса биткоина второе неопровержимые факты надежности подтвержденные независимыми источниками мирового масштаба переходим на блокчейн-инфо это самый авторитетный источник в мире биткоина и блокчейн-технологий на данном графике видим что BitCloud Network входит в ТОП-10 самых крупных добытчиков биткоина в мире. Следующий источник — это сайт BTC. Здесь мы видим прозрачную статистику работы компании начиная с начала 2015 года, а нажимая на надпись BITCLUB мы видим, что это именно тот самый BITCLUB NETWORK. 3. Постоянно растущий пассивный доход. Один раз купив долю в компании, вы становитесь владельцем оборудования, которое будет добывать вам биткоин многие годы. Это именно тот колодец, о котором мы уже говорили. На часть вашей прибыли компания BitClub Network автоматически докупает вам новое оборудование. Больше оборудования — больше ваш доход. Вы словно купили себе курицу, которая несет золотые яйца и при этом еще и размножается. Четвертое. Прибыль начисляется и выводится в биткоинах ежедневно. Пятое. Множественные источники дохода. Помимо биткоина, клуб дает возможность каждому участнику получать бонусы, привилегии и подарки от развития новых направлений в области блокчейн-технологий, а также добывать другие топовые криптовалюты. Какие еще важные факты о BitClub Network вам стоит знать? Компания успешно работает с 2014 года, имеет невероятную прозрачность для инвесторов. Давайте прямо сейчас посмотрим, сколько добыто биткоинов. Более 64 тысяч монет добыто компанией, а общее количество биткоинов на счету компании более 16 тысяч. Как часто вы встречаете такую открытость? Сайт компании переведен более чем на 20 языков. BitClub Network выпустил свою криптовалюту ClubCoin, которая с 2015 года торгуется на мировой бирже Bittrex. В декабре 2016 года компания представила свою платежную платформу CoinPay на мировой выставке по блокчейн-технологиям в Южной Корее. Благодаря этой выставке на независимом ресурсе SimilarWeb мы видим, что количество уникальных посетителей выросло с 480 тысяч в месяц до 1 миллиона 100 тысяч всего за два месяца. Также обратите внимание на страны, которые доверяют клубу. Япония, Германия, ЮАР – это технологично развитые страны. Инвесторы со всего мира в среднем ежедневно инвестируют более 3 миллионов в добычу биткоинов вместе с BitClub Network. Возможно, вы тоже хотите создать постоянно растущий пассивный доход в биткоинах. Тогда мы можем оказать вам нужную помощь и поддержку. Какую поддержку вы можете получить от сообщества BeHappy24 как инвестор? Доступ к закрытым телеграм чатам и полное сопровождение. Консультации, как наиболее выгодно инвестировать свои средства в клуб BitClub Network. Доступ к самым свежим новостям на русском языке и многое другой полезной информации об инвестировании и финансовой грамотности. Персонального консультанта с индивидуальным подходом к вашей ситуации. Какие возможности открываются тем, кто хочет создать бизнес на продукте премиум-класса вместе с компанией BitClub Network и командой BHP24. Во-первых, это простой пошаговый алгоритм действий и система обучения, проверенная на опыте тысяч людей, что помогает выйти на доход в тысячи долларов в месяц, три долларов в месяц, 50 тысяч долларов в месяц и более. Мы уже проинвестировали более трехсот тысяч в разработку системы и 8 лет практического опыта. Все, что нужно от вас, это большое желание научиться ездить на готовом велосипеде, а не изобретать его. Во-вторых, это стиль жизни свободных людей, а именно первоклассный отдых и путешествие по всему миру с близкими по духу людьми, системное обучение от топ-лидеров и, конечно же, бизнес, который не привязан к конкретному месту и автоматизирован на 93% за счет системы BeHappy24. Что вас заинтересовало больше всего – инвестиции или бизнес? Если вам нужна помощь, в любое время вы сможете связаться с вашим персональным куратором или посетить полезные интернет-события, где мы поделимся личным опытом по инвестированию и созданию прибыльного бизнеса. И, конечно же, с радостью ответим на все ваши вопросы. Благодарим вас за внимание, желаем вам удачных и процветающих инвестиций. Увидимся внутри!